В интернете стартует новый проект гуру мастер обратил на него внимание должен быть достаточно интересный проект для регистрации обязательно нужна реферальная ссылка ну и вот сам кабинет И сразу перейду ближайшим событиям Ближайшее мероприятия 5 октября в 21.00 будет вебинар осталось 13 часов ну, я так понял, суть компании будут уникальные продукты. По уникальному методу их нужно будет продавать в интернете. Кому интересно, можете зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, которая будет в описании видео.